Всем привет, меня зовут Оля, и я хочу научиться готовить рецепты из игры «Моя кофейня. Рецепты и истории». Я совсем новичок в кофейном деле, поэтому мне поможет Роман, профессиональный бариста из команды JS Бариста Тренинг Центр. Привет. Рома знает о кофе вообще все и может научить кого угодно, поэтому давайте учиться вместе. Люди очень часто могут только пить либо дома кофе в чашке, либо mm -hmm. в эспрессо-кофемашине. Но мало кто знает о том, что их существует огромное количество, около десятка способов приготовления. Mm -hmm. В первую очередь, с чего начинается способ приготовления? Это с степени помола. С oh. степени помола и с вашей кофемолки, которую мы должны испытать. Она может быть как профессиональная. А вот такие дома? Да, есть ручные кофемолки. У нас, кстати, вот есть образец, стоит он сверху. Кофемолка должна быть Регулируемая, то есть надо угу. на ней выставлять степень помола Если говорить о степенях помола, то есть четыре степени помола Начнем слева направо, как угу. видите, первая степень помола называется ультратонкий помол Так Второй идет тонкий помол, угу. третий средний и четвертый грубый угу. а, Как видите, фракции, которые находятся в этих стаканчиках, они а, очень сильно различаются да. В первую очередь, надо научиться их различать визуально Определять э, Где, раз, размеры фракции, да, после этого надо научиться их так сильно изучать Как это делать? Возьми, пожалуйста, в пальчики и так. перетри А, прямо в пальце? Да, в пальце немножко молотого кофе Как ты свачек Верно. то есть он напоминает муку, если ты посмотришь на свои пальцы, да. ты увидишь, что остаются Все остаётся, грязные Да, грязные масла, это признак того, что да. помол ультратонкий Ультратонкий помол подходит для способа приготовления только в турке Кофе ага. по-восточному, также называют турку джезово или ибрик. Но так должна выглядеть турка настоящая. Она сделана из меди, внутри mm -hmm. покрытая серебром. Вот такая турка используется для приготовления кофе. Именно чтобы была снаружи медная, а внутри серебряная? Полна серебра, да, потому что не дает никаких подс подсторонних ароматов, mm -hmm. кроме кофе. Также хорошо э, выполняет функцию теплопроводности, то есть вот именно эта турка. Ясно. И, значит, самый мелкий помол, вот этот, да. он только для турки? Мы используем только для турки. такой помол. Давай Возьмем пачку. помол тонкий, если ты, опять же, перетрешь пальцы. Да, он уже остается не таким ярким, ярко выраженным. Тонкий помол, он уже более универсальный. подходит как для экспрессов кофемашин. Также он подходит и для э, гизерного. Гизерная кукварка это вот эта маленькая куфеварочка. Да, у меня такая все детство да. была. Также ее называют Мока. Устройство разбирается на три части. Да. Нижнее основание это обычная емкость для воды. Да. Также она имеет кинут, э, вот такой вот элемент под названием клапан. А и... зачем он нужен? При заварении кофе, когда. Кофе погружается в этот фильтр, вода заваривается uh -huh. и вода поднимается вверх за счет давления. Вытесняется с помощью давления, проходит через слой молотого кофе вода uh -huh. и с помощью гейзера то вода уже вытекает в виде э, приготовленного кофе. С этой части выходит пар, соответственно, это означает, что кофе заварен uh -huh. и в внешней части больше нет воды. Снимается огня и развивается под чашкой. Класс! Эспрессо, конечно, э, тут более тонкие моменты э, нас ожидают впоследствии Кофе готовится под давлением воды, mm -hmm. которая достигает 9 бар Д Допустим, если мы открываем наш э, кран воды, воды да, то он достигает примерно 3-4 бара По маленькой трубке двигается э, вода под давлением в 9 бар при mm -hmm. скорости около 100 км в час Вода выдавливает экстракт и мы пьем эспрессо, вот именно концентрированный напиток в чашке Чашка для эспрессо называется димитасса то угу. есть, переводится переводе французского пол чашки, вот такая вот красивая чашка. Да. Чашка должна быть э, теплая. любая чашка для любого способа приготовления должна быть теплая обязательно. Почему? В холодной посуде не кушаешь? Нет. Вот и, значит, и кофе надо пить в горячей посуде. Кофе Ясно. остывает, и кофе уже не такой яркий, когда угу. ты начинаешь его пить. А как не обжечься кофе? Варить при правильной температуре. Ясно. И пить не сразу. А через сколько? Вот ты, например, приготовил эспрессо, через сколько его времени можно пить? Его надо выпить в течение 30 секунд. Серьезно? Да. Температура приготовления эспресса составляет 88-95 градусов. Угу. Но когда кофе попадает в чашку, составляет уже 75-80. Это угу. комфортная температура для питья. Еще называют верхнюю часть эспресса крема, да. в чем есть вкус эспресса, весь вкус кофе. Вот поэтому, когда мы пьем этот кофе, мы наслаждаемся вот именно ярким концентратом, который вываривается из, из кофейной таблетки. А и следующий помол, следующий. следующий помол называется средний помол. Средний помол мы используем для альтернативных способов приготовления. В основном это, э, такие названия, как Aeropress, э, Prover, угу. э, также иногда подходят для гейзерной кофеварки. Но для гейзерной кофеварки, то в зависимости от э, вашего сита, сита может быть разное может угу. быть разной степень помола. Вот эта штучка называется Aeropress, придумали буквально э, не больше 10 лет назад взяла она из специального материала который используется в НАСА. это да, углепластик, да. который используется для приготовления кофе он имеет очень легкий вес да. то есть можно брать с собой любую поездку стоит он небольших денег на самом uh -huh. деле и очень универсален потребуется взять с собой некоторые аксессуары сюда ставится бумажный фильтр после этого зажимается uh -huh. все это можешь попробовать довольно туго надо сжать uh -huh. Да ладно. Ладно, хорошо помогу. Вот. Ладно. Д -д -д достается сито, хорошо. достается обратно. После этого нужно ставить на чашку, вот каким-то образом кофе засыпается, заливается туда вода, угу. перемешивается с помощью такой лопатки. Так. При перемешивании запускается туда кислород, он лучше коннексирует с кофе угу. и его ярче обогащает. И после этого с помощью поршня, угу. это единственный способ приготовления, вот именно касаемо альтернативного вида, где используется да. давление. Угу. Давление с помощью поршня. Таким то образом опускается поршень и выдавливается с помощью кислорода. Ого. Соответственно кофе, ну более плавный, потому угу. что так как там нету сопротивления, он так легко и вошел. Очень удобная машинка очень, получается. Очень удобная машинка, портативная такая. Да. И, или же называется провер, чайник мы используем для, как, для, можно использовать для, как для приготовления кофе, так и для приготовления чая. Uh -huh. Вот сверху находится такая воронка. А, в чем преимущество этой воронки? В том, что когда мы ставим сюда фильтр, uh -huh. вот эти желобки, которые находятся в, в этой части, а, туда между фильтром и воронкой проникает кислород uh -huh. и тоже контактирует с кофе, тем самым его а, делает более ярким. У нас остался грубый помол. Такой помол в основном используется для дегустации, называется «каппинг». Также такой помол мы используем в таком приборе под названием «Кемикс». Вот, например, там песочные часы. Да. Это обычная емкость, погружается сюда тоже фильтр. Угу. И вода ну, кофе засыпается сверху на фильтр, с водой. Получаем довольно разбавленный напиток. А можно, например, какой-нибудь кувшин стеклянный взять? Туда положить фильтр и грубого помола кофе? Э, да, но предварительно его разогреть. Ну, а -а -а. И фильтр должен быть именно подходящий. А -а -а. Бывает, а -а -а. что фильтры не будут облегать стенки. И надо, чтобы кофе плотненько будет туда, туда, туда да. вон. Видите, тут узенькая гуардашка очень. Обязательно. Можно, можно найти в кофе какие и ароматические оттенки фруктов, цитрусов, цветов, ягод. А -а -а. Поэтому а -а -а. Вот именно такие способы приготовления используются для этого. Если у вас есть хороший кофе, если mm -hmm. есть яркий вкусный кофе, есть э, э, возможность сделать ту или иную степень помола, то mm -hmm. можете попробовать, получится очень даже неплохо, ярко, вкусно Кое-что еще хотел сказать про грубый помол Да. Еще есть пару способов приготовления, один из самых таких интересных, это фильтр Американо да. это, это затерянная технология, которая возвращается к нам обратно а, сейчас в нашу страну Надо понимать различия между эспрессо -америк Американо и фильтром -ам Американо если вы когда-нибудь пили американо с пенкой, то да. это именно эспрессо-американо. Угу. Если пили фильтр американо, то получается черный напиток, который мы, мы заварим дома. Да. Он имеет такой темный цвет и очень плотную текстуру самого напитка. Поэтому это два разных совершенно способа приготовления. Там эспрессо -американо, это Там эспрессо-американо, это концентрат разбавленный с водой. Да. Или же фильтр американо, который разбавляется примерно 50 грамм на литр воды. Ну и также вот еще одна емкость называется френч пресс. Да. Аксессуар такой, я думаю, что всем известен. Он в основном используется для приготовления чая и кофе. Uh -huh. а, а сюда про... какого помола надо кофе? Грубого, конечно. Uh -huh. Мы сейчас говорим по, по, именно о грубом помоле. Uh -huh. И кофе настаивается некоторое время, примерно 5-7 минут. Спасибо за просмотр! В следующем видео мы поговорим про обжарку.